Какой-то такой глубокий покой настав, расслабление полное, словно, словно все маски спали. Начал потеть, начало ну, стучать в сердце. Я не, не мог думать об этом упражнении. В периодически получался в момент погружаться, да, отстраняться от всего. Но в итоге очень пришлось, я не знаю, наверное, Девчонкам подходить проще, чем перешагнуть через этот шаг, сделать. улыбки в улыбке расплылся, просто иду вот так вот, думаю, ну, блять, я охуенный, я красавчик. То состояние, как бы, которому, ну, вообще так надо жить. Блять, я понимал, что, ну, в смысле, я вообще все могу в этот момент, вот, и это очень круто, я сам себя зауважал, и, ну, я буду понимать, что, блядь, я это сделал. Ну, блядь, чувствуешь себя каким-то хуйным, спартанцем, воином, блядь, ну, не знаю, вот это вот мужское пробуждается, и это очень круто, такое, блять, классное состояние. Блядь, поступки надо делать, парни. Ребята, здорово, это Шамшурин, в этом видео обязательно посмотрите его, интересно, что люди говорят, прошедший мой тренинг практика, какие эмоции у них, посмотрите, послушайте вообще, как все меняет. Тут есть три основных момента, во-первых, момент номер раз, что мужчины перестают чувствовать себя дискомфортно рядом с женщинами, перестают... Что-то лишнего дергаться, лишнего там не знаю, улыбаться, хихикать. Если им этого не хочется, если им не хочется быть милыми, там вежливыми, какими угодно, они этого не делают. Значит, второй момент такой, что энергия, то есть, когда ты идешь по улице. И чувствуешь, что женщины на тебя смотрят, потому что они как бы ощущают твою мужскую энергетику. Это обязательно придет. И третий момент. Ты увидишь здесь в видео несколько ребят, которые были без маек. Это не стандартная практика, которая происходит у нас на тренинге. Просто они изъявили такое желание. И это доказывает в очередной раз то, что каким был... То есть, кто-то думает, вот я пойду накачаюсь, у меня будет пресс, там у меня будут бабки, что-то там, не знаю, машина, и все изменится. То есть, там очень много ребят приходят, которые отлично выглядят, суперски. Ты сейчас увидишь нормальные, красивые мужские тела. У них там есть какие-то деньги, что-то еще. Но то есть, как показ практика, проблемы одни и те же, они никуда не делись. То есть, они у всех одинаковые. Это вообще никак не решает проблемы с женщинами, все эти внешние атрибуты. Поэтому я предлагаю тебе прямо сейчас оставить заявку на практику с 15 по 18 июля, мини-группа, максимальное количество обратной связи, впрыгивай, есть еще буквально пару мест, ссылка под этим видео здесь внизу, и посмотри, какие эмоции у ребят. Кто сделал на задание, кстати? И как Юрина задание? Кто не был от Послушайте, ребят, сейчас может быть ну как бы вам полезно будет сделать задание, может быть кто-то тоже, хочет будет рассказывать, он тоже боялся там, снялся. Там. Я, да. я поделился хочу. Давай. Я сделал задание. Меня после этого прям переклинило, я хотел рассказать да, свою историю. Вот Волл мне говорил, что да, я хожу там в эфире, да, какие-то моменты, да. Вот. Я понял, что я вообще всю жизнь свою строил только ради того, чтобы понравиться баллы вообще. То есть вообще все было на это настроено. И, там, и в бизнесе, например, и в карьере, и да. на свиданиях, да. и в сексе, абсолютно. То есть это вообще было ну, не я, это ну, не мужское было поведение, а было ебаным каблуком просто. Вот, но э, внешне, может, это не так, а внутри было именно таким образом. И у меня прям пришло осознание, что, ну, надо перестать притворяться, быть мужиком и чувствовать себя и делать то, что ты хочешь. А как упражнение связано с этим? Как меня делать? вот так переклинило. Вот, такой у меня результат. То есть оно тебе дало это осознание, да. да? Не просто же так это произошло. Да, но мне дало это осознание, я почувствовался, ну, абсолютно совершенно другим человеком. Я перестал улыбаться, перестал выбиться, ну, я начал себя чувствовать. ну, я улыбаюсь, но не то, что э -э -э", вот эту херня. Блин. И у меня прям скорее просто... ты начал это делать тогда, когда тебе хочется, да, не потому что вот этот автоматом включалось. Да, да, именно таким образом. Вчера я пошел с девка на свидание, я на патриарших прудах зацепил и сразу ее ну, повел. Вот, и я просто словил момент, я и молчал, я и делал, ну, вел себя так, как мне хотелось абсолютно. И я увидел вот это все поведение свое, оно еще проскакивало, проскакивало естественно. Вот что я зефир, вот я это видел. Но я вот эту ситуацию почувствовал, что ни одна самая там красивая девка не имеет права, ну, назовем так, ты не имеешь права седать. А, чтобы ты, ну, она управляла тобой твоим поведением. Вот, э, вот у меня пришло такое осознание. И, э, ну, потому что мы все мужики, и это в первую очередь. И ты должен чувствовать себя мужика. Вот, ну я безумно страшно было. Можно снегнуть рубашку? Сигнуть? Да. И Не совсем. Нет, это, это ну, вообще... такая. такая... Сними вообще, отсюда. Нет, прокинь да, ну, вообще. Давай, ну... рассказывай. Дело реально же круто. Это, ну, как только сказали про это, упражнение, меня страшно. начал потеть, начало ну, стучать в сердце. Я не, не мог думать об этом упражнении. Вот. Мне было безумно страшно. Как сейчас Анастасия вот. В итоге я спускался в метро, я, я мысленным диалогом, ну, периодически полчаса, в момент погружаться, да, отстраняться от всего. Но в итоге очень пришлось, я не знаю, наверное, к девчонкам подходить проще, чем перешагнуть через этот шаг вот сделать. Да, вот изначально, раз. да, когда я, я зашел, я становлюсь, я думаю, ну раз я решил, то буду делать ну, по полной программе. И смотрю, я не знаю, я почувствовал себе какую-то какую силу, которой никогда не было, вот, и просто смотрю на всех вот так просто. Ну, ну что-то нечто для меня было такое необычное, вот. и я и стою дальше, наблюдаю за своим внутренним состоянием и какой-то такой глубокий покой настал, то есть расслабление полное, словно словно все маски спали, вот, и пошел на свидание пробовать проводить, ну общаться-то, ну все, с девчонками номера, и улыбка моя левая, ну ушла, когда она не нужна, то есть я... Не знаю, я встал словно каким-то собой. Ты можешь так ходить на твою улыбку, вообще никто смотреть не может, блядь. Спасибо. Я сейчас реально это понял. А? Рождественного? Давай. Давай сюда. Оля! Это чувак, который на Батрига ходит и не на Вот, короче, ну, я, когда первый раз упражнение увидел, вообще, ну, там, тренинги тренинге рассказывали о нем видео. Я думал, в смысле, это просто, блять невозможно сделать. Ну, как бы, мы сейчас с Андрюхой тоже обсуждали, и мы думали, в смысле, это нереально просто. Вот, но на тренинге, когда уже начали себя как раз вот эти поступки погружать... туда Вот, и, ну, то есть, на тренинге я, когда начал уже какие-то действия совершать, вот, и я понял, что и это тоже возможно. И сегодня я утром еду, думаю, блять для меня принципиально важно именно в одного спуститься, в одного зайти и понять, что никакой поддержки нету. Это вот, кстати, ну, это моя одна из проблем, что я везде, ну, ищу, когда в поля выхожу каких-то, ну, пацанов, которые идут со мной. И вот не помню, кто мне вчера говорил, Макс, по-моему, про то, что принципиально важно именно пойти в одного и понимать, что, ну, за твоей спиной никого нету. Тебя никто не поддержит. И вот я думал, блядь, сука, если я это не сделаю, я просто себя не буду уважать. А, а страх нарастает. И вот это к вопросу про, ждешь, про, про то, что ну если ты сразу не сделал, дальше страшнее, хуже, хуже, ты начинаешь себя жрать. Блядь, мент стоял. Я думаю, блядь. То есть, ну и, то есть, это к вопросу, опять же, о втором шансе. То есть, если ты вот первый шанс проиграл ты думаешь всегда, что у тебя будет еще один шанс. Блядь, ни, ни хера это происходит, ну, в смысле, как бы это жизнь. Вот, и поэтому Вся я понял, жизнь что... это шанс. Да, то есть ну, шанс он по сути да, один. Одна девушка, вот она тебе понравилась, она прошла, все всегда его больше не будет. Вот, и поэтому ну блядь нужно сразу делать, вот, и сейчас тоже встал. Я сделал, э, люди посмотрели, кто-то прям на меня долго смотрел, там, прячась за женой, там, какой-то это... Женой. Да, да, не знаю, блять, глаза играл, ну типа такой, такой смотрит, что там прячется. Сначала, да, мандраж, трясло, но потом вот я уже чувствую, ну, подъезжаю к моей станции, блядь, у меня прям растягивается улыбка такая, я ее, блядь, еле сдерживаю, мне хочется смеяться, мне хочется угорать, вот, Ты и зачем, я зачем сдерживал? Ну, как бы, я же должен, блядь, такой жесткий весь, блять, стою, то есть воинственно, ну, то есть, я, чтобы, ну, для себя хотя бы сыграть эту роль. До конца. До конца, да. Вот, выхожу из вагона, блядь, в улыбке расплылся, просто иду вот так вот, думаю, блядь, я охуенный, я красавчик. То состояние, как бы, которому, ну, в которое нужно приходить, когда вот подходит, вообще так надо жить по-большому. Да. А вы, в этом состоянии кто-то подходил к девушкам после этого? Ну, что надо было делать, это подходить, либо идти куда-то, где их много, там, на те же паприки, то есть, ну, они же сам... это чувствуют, понимаешь, они бы просто вот так ходили, смотрели. На тебя. Да, да, да, прям сразу ты магнитишь, я не знаю, как это работает, но это очень круто. И я вообще шел тоже там по мосту, о, ну по, по этим улицам. Э, блядь, я понимал, что, ну в смысле, я вообще все могу в этот момент. вот. И это очень круто, я сам себя зауважал, и ну, я буду понимать, что, блядь, я это сделал. А вот если это парень, ну там, если кто-то еще не сделал, ну, блядь, лучше сделайте. Потом уедете и будете себя жрать. Ну вот у меня так это работает, поэтому, блядь, обязательно сделайте. Это очень важно. И, кстати, вот возвращаясь про поступки, я это еще на том тренинге говорил, что... В конце особенно я чувствовал вот эту атмосферу такой, ну, какой-то внутренней воинственности. То есть, блядь, я почувствовал себя мужиком. То есть, ну, там, я как бы в ну, военке учился, да, потом работать начал. И как-то вот этих поступков стало все меньше и меньше в моей жизни. Ну, то есть, понятно, там, работа, переговоры, еще что-то. Но ты как будто теряешь свое, свое мужское. А, комфорт, не знаю, возраст, опять же, человек как бы успокаивается. То есть, и вот этих уже молодости вещей нет. Вот, а, а здесь, ну, я, блядь, чувствую себя каким-то хуйным, спартанцем, воином, блядь, ну, не знаю, вот это вот мужское пробуждается, это очень крутое, такое, блядь, классное состояние, да, и, блядь, поступки надо делать, парни, спасибо.